Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! С вами Татьяна Климова, и я говорю только на медленном русском языке. Если вам нравится то, что я делаю, ставьте лайк, подписывайтесь. А также, если сейчас у вас карантин, самоизоляция, и вы не можете выходить из дома, также ставьте лайк. Мы не одни, мы вместе. И сегодня я хочу вам объяснить одно русское слово, не только длинное, сложное, но также очень-очень полезное. Это слово, которое мы слышим очень часто, слышим и читаем. Например, в новостях, в газетах и так далее. Это слово сельскохозяйственный. Повторите, сельскохозяйственный. Итак, сельское хозяйство, это значит агрикультура. Сельский значит в деревне, не в городе, а в деревне. Сельский, сельский. Например, сельская школа, это школа в деревне. И хозяйство, это когда мы что-то делаем занимаемся чем-то, и сельское хозяйство – это когда мы что-то делаем в деревне, но это значит овощи, фрукты, животные, когда мы делаем, выращиваем, выращиваем значит, мы делаем так, чтобы это было в земле или на земле. Сельское хозяйство – это может быть, когда мы получаем мясо, фрукты, овощи, рыбу тоже. Да? Это сельское хозяйство. И сельскохозяйственный – значит характеристика сельского хозяйства. Сельскохозяйственный. Например, мы можем сказать... В России, на юге России, очень хорошо развито. Развито значит, как есть прогресс, это хорошо работает. Очень хорошо развито сельское хозяйство. Или мы можем сказать Краснодарский край – это сельскохозяйственный регион. И когда вы говорите о вашем регионе, о вашей стране, вы можете сказать, да, мой регион, здесь очень активно развито сельское хозяйство. Или у нас очень... у нас сельскохозяйственная страна. Ну, это значит, что сельское хозяйство, агрикультура – это номер один у вас в стране. Да, если вы говорите «агрикультура», Русскоязычный человек понимает, но это не совсем по-русски. Сельское хозяйство – это лучше. И иногда мы можем видеть аббревиатуру СХ, да, СХ, сельское хозяйство. Например, вы можете увидеть экспорт СХ, СХ, техники, то есть экспорт сельскохозяйственной техники. Также, когда мы говорим о технологии, мы можем сказать, эта технология используется в сельском хозяйстве, например. Повторите, пожалуйста, это слово много раз, это очень полезно. Сельское хозяйство, сельскохозяйственный. И да, это очень полезно для вас, чтобы понимать, и также читать, и говорить, и для работы тоже, и понимать новости. Очень полезное, актуальное слово. Пишите пример, пожалуйста, лайкайте, пишите пример в комментариях с этим словом. Очень длинное, сельскохозяйственный. Напишите, какое сельско сельское хозяйство развито у вас в регионе? Это овощи, это мясо, мясо это еще другой термин. Мы посмотрим. А, да, и, пожалуйста, посмотрите у меня на сайте подкасты. Я сейчас делаю новые версии бесплатных подкастов первых, потому что там не всегда хороший звук. Я сейчас делаю новые версии. А также мои книги, PDF-книги, упражнения на перевод, транскрипции и, конечно, мой клуб «Русская дача». И Итак. Да. Я думаю, что я делала там подкасты про темы сельского хозяйства. До скорого, дорогие друзья! Будьте здоровы! Пока-пока!